Интересные На самом деле, это, вот да. эти слова, да, я не верю в выборы, он, он говорит, что я не верю в будущее своих детей, он говорит, mm. что да, там все подделают, он говорит, да, наших детей всех убьют, всех обманут, всех кинут и всех сделают рабами. Yeah. Это вот такая позиция, говоря простыми словами. И если ты говоришь вот такие вещи, что выборы без меня, да я не пойду на выборы, это говорит, что я не пойду на выборы, значит, мне не нужны мои дети, я за них mm -hmm. не хочу отвечать. Пусть плывут, как хотят. Mm -hmm. Но если у вас такая позиция, сидите дома. А если у вас другая позиция, давайте продавливать ситуацию. Она не дается просто так. Но с другой стороны, она дается легко, если мы этого захотим. Mm -hmm. Мы захотим, чтобы наши дети жили в других условиях. Мы захотим, чтобы республика была другая. Бейся. Ну, Давай я результат, думаю, не ной. Процесс уже в любом случае пошел. Он начался не вчера, не сегодня. Он начался э, за, даже, наверное, не с 2019 году. Потому что в 2019 году это просто да. э, как прорвало, можно прорвало. сказать. Да. Прорвало. Поэтому, я думаю, все равно идем правильном направлении, все то, что сегодня мы создаем условия для честных выборов, это как раз возможность тем людям, которые не верили в выборы, которые считали, что все бесполезно, пойти и проверить. Один раз возьмите, проверьте, поэкспериментируйте, посмотрите, куда уйдет ваш голос. И думаю, как раз это будет тем первым шагом для пробуждения вот оставшейся части населения чтобы уже к следующим выборам вы понимали, что э, именно ваш голос важен, что именно вы выберете того депутата, которого, в которого вы поверите. Может быть, это будете вы или будет там кто-то ваш э, человек, которого вы давно знаете. да, Или даже если вы не знаете человека, доверились ему, выбрали, и он подвел ваше доверие, вы будете понимать, что есть инструменты, которые, э, как сказать, смогут отозвать этого депутата, как-то проконтролировать, да, призвать его э, к ответу, да, перед теми, э, кто его выбрал. Ну вот еще, может быть, два слова, да, к тому, что вот э, многие меня уговаривали участвовать в этих выборах. Угу. И по, я, я понимаю, и многие согласятся, я думаю, что у меня шансы были высокие. Ну, сегодня да, я, там, допустим, в 2019 году меня мало узнавали, сегодня я более узнаваемый, и шансы на выборах Госдуму, конечно, я имел определенные, да? но я, э, вот мнение обо мне бытует, что я рвусь любыми путями во власть, я демонстрирую наоборот, говорю, что вот я 4 года отработал главой и ушел, и уйду, ушел. Угу сегодня я своим поведением продемонстрировал то что я не рвусь к власти я уступаю дорогу молодым потому mm -hmm. что сегодня мой возраст конечно там близок Валерий к предельному. не не нет я я уступаю время антоновичу для того чтобы просто засвидетельствовать почтение mm -hmm. и дать возможность человеку который боролся на протяжении там 40 лет почти э, побывать на том уровне, за который они бились. Ну, да, Потому знаю. что реально это всегда борьба за власть политика. Ну, я думаю, они через два года точно будут депутатами. Ну, давайте посмотрим. Да. Это хотелось бы мне, чтобы лидеры вот, основные народного движения там, в Урале, были в большинстве. Угу. Чтобы наоборот, вот три четверти голосовали депутаты по-другому. Они mm -hmm. так позорны, которые сегодня голосуют депутаты. Но я о другом. Сегодня я действительно уступаю место. Опять, можем могут там, мне сказать, много там позволяет себе говорить и я. Mm -hmm. Я это такое местоимение, которое... Вот, я говорю за себя, я отвечаю за себя. Mm -hmm. За кого-то я не могу говорить. И поэтому меня так с детства родители научили говорить и я, потому что э, они говорят, когда ты говоришь мы, ты ни за что не отвечаешь, ты прячешься mm -hmm. в толпе. Да? А когда говоришь «я», ты отвечаешь за себя, за свой поступок, за свое поведение. И сегодня э, вот я специально не пошел, хотя шансов было много. Не пошел, потому что у меня действительно в голове и, нету, и не было такой мечты стать депутатом Госдумы. Но обстоятельства вроде бы заставляли меня выдвинуться для того, чтобы оппозиция победила. Да? Угу. И я точно так же пошел бы от КПРФ, и Нуров меня поддержал бы, я в этом уверен. Но я не пошел, потому что надо уступать следующему поколению, чтобы мы видели, что есть пожилые люди, которые могут выдвигать молодых, которые могут им помогать. То есть должна быть преемственность на лицо вот так, как факт, чтобы люди увидели и учились такому поведению. Потому что там, где нет достойных пожилых людей, там нет, не может быть нормальной молодежи. Да Но и для того чтобы... логично так, да. так это говорит народная мудрость да? mm -hmm. и э, для того чтобы э, эта цепочка росла крепла нужны факты Нужны поведение и факты которые убеждают в этом и сегодня я специально не пошел в госдуму для того чтобы мы вы... э, народ выдвинул кандидатуру помоложе mm -hmm. поддержал его и мы видели вот эту цепочку. Дальше mm -hmm. за Саналом. Э, все, там, на следующий выбор в Госдуму должен пойти еще человек такой же, молодой, растущий, перспективный, mm -hmm. но более подготовленный, чем Санал. Mm -hmm. Санал готовился в спешке. Потому что мы сегодня. Mm -hmm. Мы mm -hmm. проснулись вчера. Не было времени. Не было времени. А сегодня, ну, Санал первичную подготовку прошел хорошую. И об этом люди в сетях пишут. Что mm -hmm. да, он у нас на виду. Мы даже вот, знаете, как делали просто чисто для себя сравнительный анализ кандидатов. Вот я говорил, mm -hmm. что мы никого не рекламируем э, и никого не критикуем, но мы просто взяли самые проблемные э, вопросы и посмотрели, кто в них участвовал в этих вопросах, там высказывания Штыгашева. Mm -hmm. э помощь там во время пандемии, да, какие еще у нас такие были, взрывы газа, да, там, еще что-то, ну, вот все такие самые проблемные вопросы, там, засуха, вопросы с премиями вот этими, Премия. да, там, э засухой, потом с падежом, да, mm -hmm. тогда мы везде попробовали плюсики поставить, реально у самого этих плюсиков почти везде, то mm -hmm. есть он, э конечно, у него не было ресурса, решить вопрос, но он писал письма там, в прокуратуру, еще куда-то, да, от своей этого. У некоторых кандидатов тоже есть плюсики, даже у того же Бадмы Башенкаева, да, он тоже да. в пандемии помогал заметно, да. Но есть реально кандидаты, у которых этих плюсиков вообще, нету, вообще нет. Да. То есть, опять Поэтому, же, говорю, людям что... нужно обращать внимание не только на предвыборную кампанию, которая длится всего месяц, а на смотреть историю. на весь путь, да. Предысторию. да на предысторию Вот я же поэтому и говорю, что санал имеет определенную предысторию И вот поэтому народ почувствовал это выдвинул И дай Бог, чтобы он поддержал А следом вот мы должны и готовить Вы, вернее, да, в своей среде и помоложе людей Должны готовить следующую смену угу. И на Думу, и в Хурал, и на Главу А мы вам только там, чем можем, поможем